Основу национального характера мировоззрения аратов заложила древняя религия монголов тенгрианство. Тысячелетиями предки монголов поклонялись вечному синему небу Некоторые ученые путают тенгрианство и шаманизм, считая их единым целым. На самом деле они вполне гармонично существовали. Шаманы Бе осуществляли связи с потусторонним миром через трансцендентальные опыты, лечили людей, так иначе делали то же самое, что и современные экстрасенсы, биоэнергетики, колдуны, которые также вполне уживаются с христианством, буддизмом или исламом. Более того, по мнению Льва Гумилева, во время проведения празднеств жертвоприношения шаманы к участию не допускались. Тенгрианскими служителями были беки, хранители веры. С течением времени ими была разработана философская база. Тенгрианство – наша исконная религия, национальный характер монголов. Их философия и мировоззрение выковывались одновременно с ее становлением и были с нею гармонично связаны. До последнего времени калмыки на генетическом уровне сохранили память о принципах и ценностях, заложенных в ее основе. Практически все сохранившиеся калмыцкие традиции и обычаи имеют тенгрианские корни – обряды, связанные с огнем, рождением и смертью почитанием духов местности, окроплением молоком и кумысом, различные поверья и многое другое. Кстати, наиболее почитаемые среди калмыков божества покровители Цагановгн, Белый Старец и Окон Тенгри, Небесное Дело, перешли в буддийский пантеон из Тенгрианского. Один из самых любимых праздников, Цагансар, также пришел к нам из тенгрианских времен. Отголоски древних мифов о Тенгри и Ютуген можно найти в современных загадках пайратов. Отцовскую шубу не перешагнуть, материнскую шубу не свернуть. Отцовский лоб нахмурился, целебные слезы полились. Основными божествами почитались вечное синее небо Менке Кюкэтенгр и земля Этуген олицетворяющие мужское и женское начало соответственно. Причем небо считалось главнее от их слияния родилось все живое. Кстати, если отбросить ли, э, религиозную составляющую тенгрианства, то современное научное представление о Вселенной и зарождение жизни на Земле подтверждает верность мировоззрения наших предков. Тенгри, как не персонифицированное мужское божественное начало, распоряжался судьбами человека, народа и государства. Средневековые монголы называли тенгри вечным – считался единым, благодетным, всезнающим, правда, правосудным богом, Этуген была всемогущей богиней земной природы, символизировала плодородие. Монгольские народы называли ее Этугенеке, мать-земля. Тегрианцы верили, что после смерти душа не умирает, но человек перерождается только в человека. В зависимости от того, как жил человек, какие накопил заслуги, он получает хорошее или плохое перерождение. Суть тенгрианской философии заключается в том, что ее в основе находятся четыре гармонии – гармония человека со своим внутренним «Я». Тенгрианцы считали, что люди произошли от неба Отца и земли Матери, так иначе от Бога. И люди – дети Божии. Поэтому при рождении каждый человек получает божественную искру, выраженную в определенных талантах, наклонностях, свойствах ума и характера. Не бывает абсолютно бесталантных людей. С этой гармонией связано понятие «заян», судьба или предназначение. Образование и воспитание, прежде всего семейное, должны быть направлены на развитие физических, творческих и духовных способностей каждого конкретного ребенка, раскрытие его талантов с тем, чтобы во взрослой жизни человек мог жить в гармонии со своей душой, занять достойную его нишу, стать профессионалом. Таким образом, каждый должен быть в гармонии со своим внутренним миром и заниматься своим делом. Познай самого себя, будь таким, каким ты должен быть. Будь самим собой. Основные императивы данной гармонии. Гармония межличностных отношений. Человек – человек. Все люди разные, в мире не существует двух абсолютно одинаковых людей. Недаром говорят, что душа человека подобна необъятной вселенной. История человечества – это состязание личностей и благодаря этой борьбе были созданы государства, законы, институты человеческого общежития. В то же время необузданность человеческого эго часто приводит к роковым последствиям. Например, жажда власти Амурсаны и некоторых других хайратских владетелей привела к полному истреблению джунгарских хайратов. Практически ежедневно мы наблюдаем, как рождаются конфликты, как рушатся семейные узы, близкие отношения. В межчеловеческих отношениях сила – это может быть всесокрушающе. Люди полны иллюзий относительно окружающих, а когда ожидания не сходятся с реальностью, происходит конфликт, порой серьезный. В современных условиях жизнеспособность нашей молодежи напрямую зависит от ее умения жить сообществом, другими людьми в гармонии, правильно принимать вызовы судьбы и отвечать на них адекватно. Мир вокруг нас несовершенен, потому что несовершенны мы. Только наше внутреннее восприятие создает окружающий мир таким, каким мы его видим. Поэтому необходимо учиться принимать мир таким, какой он есть. Общество дает человеку воспитание, привычки, формирует мировоззрение, закладывает понятие о и зле. Человек не может жить не общество. Общество – это наше постоянное окружение, среда питания человека от рождения до смерти. И каждый человек, каким бы он ни был, привносит свой конкретный вклад в становление и развитие общества. Мы – одна семья, суть данной гармонии. Гармония единства человека и окружающей среды, человек-природа. Тенгрианцы верили в существование различных духов, хозяев местности. Старались их задабривать, делая подношения, проводили обряды. Соответственно, боясь прогневать духов своей хозяйственной деятельности, люди старались не навредить природе, бирать от нее только то, что было необходимо для жизни. Они знали, что полностью от нее зависят.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 Оно не может физически быть от нее независимым ни на одну минуту, утверждал академик Вернацкий. Таким образом, единственное условие существования человека не нарушать природного баланса Земли – ее биосферы. В этом отношении показательный пример здоровье населения Калмыкии. Калмыцкие степи по своим качественным характеристикам вполне пригодны для развития сельского хозяйства но с условием функционирования строгой системы ограничений землепользования. В советские времена экологический баланс был разрушен, и природа ответила людям адекватно. Именно сегодня наиболее распространены болезни, связанные с дыханием и питанием, всевозможные аллергии, болезни внутренних органов, сердца, кровообращения. Гармония взаимоотношений человека и религии, человек-бог Эта связь для тенгрианца неразрывна. Каждый человек должен верить в Бога. Причем неважно, какую веру он исповедует. Именно этим объясняется веротерпимость монголов и уважение к священнослужителям любой религии. Бог един, но путей к нему много, и каждый может прийти к нему через свою веру. Сами они считали, что вечное синее небо – это универсальный единый Бог. Жизнь есть борьба – один из основных постулатов тенгрианства. Тенгрианское мировоззрение не позволяло людям быть пессимистичными и пассивными, опускать руки. Даже обращаясь с молитвой Богу, наши предки просили дать им только хороший ум и здоровье, иного не просили. Поведенческие черты тенгрианца Активность, оптимизм, выбор жизненного пути в соответствии с предназначением, упорство в достижении цели, идеализм, преобладание общественных интересов над личными, обязательная взаимовыручка, веротерпимость. Действие рождает противодействие. Мы хотим быть великими. Императив – поведение нации. Именно тенгрианское мировоззрение вывело монголов и айратов на мировую историческую арену и позволило им стать доминантными этносами. С уважением, команда канала ZAN Online. Этим коротким видео я хочу прорекламировать рекламу на своем канале. Уважаемые земляки, хоть я и говорю, что у нас есть команда, но по факту Автором, редактором, оператором, монтажером, руководителем и еще много кем другим, являюсь я сам. Размещая рекламу на нашем канале, вы поможете нам собрать профессиональную редакцию, состоящую из журналистов, операторов, редакторов и многих других профессионалов, которых нам так не хватает. Канал ZAN Online с июня 2021 года изменил график выхода видео на нашем канале. Теперь видео выходит почти ежедневно. И одному подобный темп мне держать становится невозможно. Сразу оговорюсь, я против рекламы пятейных заведений, игровых и букмекерских контор, всяких пирамид, как бы они ни назывались и сколько бы они ни обещали. Также мы не рекламируем ничего политического, потому что про политику я говорю только свое мнение и только бесплатно. Мой канал смотрят те, кто интересуется улучшением мира вокруг себя, саморазвитием. История и традициями нашего народа. Аудитория не очень молодая. Больше всего людей старше 30 лет. Ну а детей до 14 лет вообще нет. Цена за ролик до 30 секунд обойдется вам всего в 1000 рублей. Дорогой зритель, отправьте ролик знакомому предпринимателю. Может, он закажет у нас рекламу. Подробности по телефону 8 961 547 76 64. С уважением, Максим и будущая команда канала ZAN Online.